Друзья, всем привет! Мне вот недавно написали в комментариях, что я выгляжу как типичная сторонница Дональда Трампа. Я не думаю, что я типичная сторонница Дональда Трампа, но а, однозначно я типичная представительница а, того населения Америки, которое выступает против политики Джо Байдена. Я сейчас конкретно готовлюсь к выпуску по нему и по его программе, и то, что я читаю, меня повергает в шок, потому что это, конечно, такой социализм каких-то 50-х, 60-х годов Америки, из которых, я думала, Америка уже сделала какие-то выводы, но оказывается нет. Оказывается, такие масштабные проекты, как плюют Игоу», Джо Байдену, Ничего не говорят. У Байдена есть такой конкретный пункт увеличение зоны строительства социального жилья. Хотя я, конечно, понимаю, что это прекрасно звучит, как это землю крестьянам, фабрики рабочим. Лозунг-то хороший для того, чтобы победить на выборах, но на самом деле это страшное дело. Я специально сейчас еду по своему комплексу и хочу вам показать, что, допустим, похоронить Лангхорн, мой любимый американский город, точно так же, как когда-то похоронили Сент-Луис при этом игру, вполне возможно. Вот конкретно есть у нас такая хорошая зона для застройки. Вполне сюда могла бы влезть такая милая, 11 этажка для того, чтобы раздать эти квартиры всем нуждающимся. Правда ведь? Вообще идеи такого социализма для всех в Америке витают уже достаточно давно. В общем-то, после Второй мировой войны американцы, которые достаточно заработали на этой волне, скажем прямо, озадачились идеей такой социализма и равенства для всех но попробовав внедрить эти идеи они увидели, что это в общем-то провал это провал этот приют Игу построили в 54 году в городе Сан-Луис это было по-моему 30 или 11 33 11 этажки, такой вот городской район они предполагали, что туда они заселят людей с, э, малоимущих тогда же была отменена сегрегация и селили туда и черные бедные семьи э, нищие, которые сидели на пособиях и людей, которые работали но все-таки нуждались в деньгах и не могли позволить себе купить собственное жилье вот они задумали этот район причем задумка была прекрасная что там будут галереи в которых будут собираться и общаться жители что там будут прачечные внутри э, где они смогут там стирать свое белье, что там будет детс... будут детские площадки, какая-то инфраструктура. В общем, идея была прекрасная, как и социализм в целом. Но оказалось, что она абсолютно нерабочая. И через 20 лет существования этого социального эксперимента, все эти, а, всю эту типовую застройку сравняли с землей. Потому что это была катастрофа для города Сан-Луис. Он с того момента стал входить в число самых опасных городов Америки. Ну и что же там было, ребята? Сначала туда заселили 50% белых, 50% черных. Но в течение там, двух или четырех лет все белые оттуда выехали, потому что район стал очень криминальным Одно дело, когда ты попал в сложную жизненную ситуацию, и тебе нужна помощь. Или когда ты стараешься, работаешь и как-то развиваешься, но тебе все равно не хватает для... Нормального уровня жизни, тогда Америка начинает помогать и и так называемым социальным жильем и всем остальным. А другое дело, когда ты поколениями живешь на пособиях, и абсолютно не развиваешься, и не хочешь поменять эту ситуацию. Вот это уже совершенно, ребята, другой вопрос. Поэтому, когда сторонники Джо Байдена рассказывают, а вот как, если вы попадете в сложную жизненную ситуацию, ребята, зачем вы мне это все рассказываете? Это и так в Америке существует. Все эти социальные проблемы и программы в Америке и так есть. Для чего вы хотите еще их раздувать и увеличивать? Но другой вопрос, когда вы создаете вольготную среду для люмпинов, для маргиналов, которые никогда в жизни не пойдут работать, и максимум, чем могут заниматься, это лутингом, погромами, какой-то мелкой наркоторговле и так далее. Продолжая про приют Иго, вот это все маргинальное сообщество постепенно выдавило там одиноких матерей, небогатых стариков, которые могли бы в этом социальном жилье жить». И остались там только черные, которые между собой организовали маленькие группировки, где они там торговали наркотиками. Почему оттуда стали переезжать все более или менее адекватные люди? Потому что там было насилие, там был грабеж. Там, вот если вы посмотрите очевидцев, которые рассказывают об этом, которые жили конкретно в этих высотках, там... Насиловали женщин, вот одна женщина говорила, давала интервью, мы запирались на несколько замков, и вот если женщина заходит в лифт, лифт останавливается там... Между этажами за ней заходит толпа и крики от того, что на девушку могли продолжаться по несколько часов. И мы все это слушали. Они перестали платить за хоть какое-то минимальное обслуживание, поэтому там отключали и воду, и газ. Соответственно, ни о какой уборке территории речь не шла. Соответственно, ни о какой починке э, всего, что уходило из строя, тоже речи быть не могло. Туда постепенно перестала ездить полиция. И, в общем, это стало такое маргинально-катастрофическое место, в которое было просто страшно заходить. И, соответственно, когда они увидели, что вот эти все товарищи, которые там плодятся, размножаются в этих высотках, потом потихоньку, потихоньку выходят на улицы сант луиса и там продолжают жить так же, как они живут у себя в этом гетто, они решили, что людей надо расселять и эти высотки сравнять с землей. Более того, Америка сделала выводы, исходя из этого эксперимента, допустим, с этого момента уже так плотно людей маргинальных не заселяли в одно место, с этого момента. Они обязали даже самых бедных и несчастных платить там за воду, газ и так далее, потому что иначе люди просто не понимали, они вот как-то считали, что это все им положено и дано, да, как вот у нас сейчас считают, что нужно дать репортреации рабам. Мне понравилось, как кто-то сказал, да, поколение, которое никогда не имело рабов, обязано поколению, которое никогда не было рабами, да, вот так и там это все было, они считали, что это ну вот должны им все, понимаете в общем-то Америка свои выводы сделала и больше вот такого социального жилья в таких безумных масштабах не строила мне не хочется, чтобы Филадельфия, Ланхорн Ферлис Хиллз я не знаю, какие еще крестные города превратились во второй Сент-Луис, потому что я достаточно много работаю и достаточно много работает мой муж для того, чтобы позволить себе жить в безопасном районе. Потому что мы, как минимум, готовы платить те же 150 долларов в месяц для того, чтобы нам подстригали траву, для того, чтобы у нас собачьи, кошачьи какашки на улицах не валялись, за то, чтобы фантики ветром не сносило и так далее и тому подобное. Мы готовы работать для того, чтобы жить в хороших условиях. И не надо к нам подселять людей, которые не готовы следовать каким-то цивилизационным правилам общежития, я бы так сказала. Поэтому, когда вот эти вот все товарищи, которые выступают так рьяно за Байдена, и которые считают, что он принесет добро... Ребята, смотрите на историю. История уже давно показала, что ни одна социалистическая страна не дает свобод. История давно показала, что ни одна социалистическая экономика не будет так же успешно, как и капиталистическая. Я понимаю, что американцы, достигая определенного такого хорошего уровня жизни, проникаются идеей помощи. Несчастным, обездоленным, более бедным и так далее. Но когда эта помощь идет для людей, которые не справляются, это один вопрос. А когда эта помощь идет для людей, которые не хотят не ассимилироваться, не адаптироваться к хорошим условиям жизни... Ну, я не знаю, возможно им помочь или нет. Ну, это как бы вот то, что я вам хотела рассказать про Привет Иго. Я думаю, что если вам будет интересно, вы посмотрите и почитаете об этом проекте. Это достаточно хороший пример того, что социализм, не самая лучшая система, которая существует. И, и почему так много людей голосуют за Трампа? Потому что они хотят сохранить Америку такой, какая она есть. В той системе ценностей и в той парадигме, в которой она сейчас существует. Все, ребят, пока-пока. Не забывайте подписываться на канал и увидимся в следующем видео.